Всем привет! Сегодня я с вами буду разбирать очередной мой заказ по восьмому каталогу. Сейчас третья. этот заказик у меня вот такой вот он, по списку не особо большой, но на 40 баллов. Ну, вот, как видите, вот, такой вот классный коктейль я получила. Сейчас я о нем расскажу и смотрите, цена его. Вот сумма со скидкой всего лишь 259 рублей вместо 1999. Это какая классная у нас акция была. Сейчас она уже, к сожалению, закончилась. Сейчас уже по такой цене данного коктейля нету. Вот такой вот классный коктейльчик взяла. Со вкусом шоколада с лишней. Код данного коктейля 15741. И срок годности у него, смотрите, какой хороший. У него не то, что он просроченный или что-то нет. Свежий коктейль. Он годен до... 2023 года, 27 апреля. Вообще шикарная цена. И он полезный очень. В нем есть комплекс белков, жиры, углеводы, бетафин, пищевые волокна, пребиотик, различные витамины. Вот Здесь все написано, что в него входит. И пока вот такая классная цена, я себе взяла вот эти два я его беру постоянно, мне нравится. Я беру и на ВИПовскую скидку, когда он по 900 рублей выходит на 70% скидку. Этот раз вот прям вообще шикарная цена. Поэтому почаще заглядывайте в распродажи, когда нам компания предлагает какие-нибудь товары. И заглядывайте каждый день, потому что по такой цене товар разлетается. Я зашла на следующий день, уже этих коктейлей не было, конечно же. За такую цену это вообще нереально было <смех>, успеть взять. Но все-таки я успела. А теперь давайте посмотрим, что же мне заказали клиенты на этот раз. Вот такие вот водички. Веста Давида. Девушка заказывает постоянно. И она заказывает сразу по несколько штук. Код 30... 3140, извиняюсь. Вот такая вот водичка. На этот раз она взяла три штучки еще также она взяла вот такой вот пятновый водитель жидкий. Тоже постоянно берет. Сейчас он у нас идет в небольшой акции. Вот она заказала. Код его 300-300-62. 300 30, 0, 62. 30, 0, 62. код. Кстати, классно он работает. Он идет против пятен и запахов. Отсирывает вообще идеально. Как белые, так и цветные вещи. Еще мне заказали такие вот две пасты мягкое отбеливание. Паста у нас тоже классная. Сейчас идет на них акция. И вот мне заказала девушка две штучки. Из прошлой акции, вот как я выставляла в предыдущем видео я вам говорила, что я выставляла данные крема, тонизирующие для ног, винатоник, в группе Вайбере. Вот, заказы до сих пор на них еще идут. Вот еще три штучки заказали. Давайте сейчас все уложим, чтобы у нас было все, все вам видно. Такой вот небольшой заказик получился. И все это ну, вот на сумму у меня вышло со скидкой 3671 рубль вместо 4902 рубля. Сразу смотрите, у меня разница с цен уже 1300. Это вот небольшой доход, получается, один из доходов в компании Faberlic на разнице именно с покупок. Если кого-то заинтересует, как можно зарабатывать в компании Faberlic. Пишите мне в любой мессенджер под этим видео. Будут ссылочки, как со мной связаться. Или сразу же проходите регистрацию. И я с вами свяжусь. Чтобы вот иметь именно такие классные скидки. Участвовать во всех акциях. Получать подарки от компании. Зарабатывать вместе с компанией. Пишите, связывайтесь со мной. Расскажу подробности. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного ставьте лайки, если, конечно, вам не жалко. Всем пока!